Всех приветствую на канале Техорбита. В этом видео будем собирать руку манипулятор на сервоприводах, а позже на канале Ключ Кардуина соберем к ней управление. Для этого нам понадобится сначала или распечатать на 3D принтере данный конструктор, или у кого есть лазерный гравер или фрезерный станок, вырезать. В моем случае я печатаю данный конструктор на 3D принтере печатаю пластиком PG. Для сборки нам также потребуется набор болтиков М3 разной длины и 4 сервопривода модели SG90, я их обычно называю ардуиновские сервоприводы. Все ссылки на покупку и на 3D модель конструктора как всегда найдете в описании под видео. Начнем собирать конструктор руки манипулятора с основания, на котором и будет все держаться. Для этого нам понадобится 4 болта М3 на 20 мм. Здесь больше смотрите на то, как я собираю, а я буду по ходу дела в нужных моментах где-то что-то комментировать. Сначала я думал, то, что нужно будет обязательно с обратной стороны болта насаживать и притягивать, как-то удерживать конструктор гайками, но на самом деле отверстия получились чуть меньше самого болта, и болт в них очень хорошо сам нарезает резьбу и держится достаточно плотно. Так что необходимости в гайках в некоторых местах крепления не требуется. К самой большой платформе крепим небольшой квадрат, в котором будет держаться сервопривод, который будет отвечать за повороты руки манипулятора. Далее устанавливаем сам двигатель. В модельке есть специальная выемка, чтобы протиснуть провод. И вот так плотно у нас на свое место входит двигатель. Далее устанавливаем двигатель на свое место. И закрепляем его 8-миллиметровыми болтами. Серый двигатель прикрутили. Далее пока отставляем платформу саму в сторону. И приступаем к сборке самой механической руки. Берем следующую часть конструктора и также нам понадобится еще два 12 миллиметровых болта. Вмонтируем сервопривод в посадочное место и прикрепляем его к данной детали. Я не являюсь автором данного конструктора, он был скачан со свободного доступа с сайта Tingiverse и автор там никак не называет детали конструктора, так что ориентируйтесь по тому, как они выглядят, потому что я тоже их название не знаю. На сервом моторе находим крайнее правое положение и выставляем флажок так, чтобы он смотрел в угол данной детали, на которую закреплен сервопривод. И закрепляем сам флажок сервопривода на свое место. И тут немножко идет поправка в сборке, то что Болты крепления самого сервопривода берем не 12 миллиметров, а 10. Они сюда более лучше подходят. Меняем. В центр следующей детали прикручиваем крестовину от сервопривода болтиками из набора сервопривода. Далее нам понадобится из набора два 12 миллиметровых болтика с гайками. При помощи них крепим следующую деталь к данной части. У нас должна получиться вот такая конструкция. Далее на 6-миллиметровый болтик прикручиваем к данной детальке планку. Убираем лишний люфт и обеспечиваем свободный ход. В итоге у нас должна получиться вот такая конструкция. Переходим к следующему элементу. присоединяем эти две части и фиксируем 12-миллиметровым болтиком. Эту деталь примерили, не знаю зачем. Теперь мы ее обратно откручиваем, но почему-то так было указано в шагах сборки. И подсоединяем Где такие небольшие стенки и уже между ними монтируем данный элемент и в целом у нас должна получиться вот такая штука стенка с сервоприводом две перегородки между которыми стоит деталь с подвижной планкой вот так у нас все должно получиться. Здесь, смотрите, внимательнее, все, в принципе, видно и ясно, как все собирается. Сразу скажу то, что детали не тютелька в тютельку друг к друг другу подходят. Некоторые элементы фаска-пас приходится где-то что-то расширить, где-то что-то подточить. В общем, как всегда, без напильника не обходится. Но в целом все собирается. А все, мне кажется, из-за того, то, что... Данный конструктор рассчитан именно на резку, а именно не на печать на 3D принтере. Потому что пластики имеют все-таки свою усадку. И фактические размеры с распечатанной деталью могут немножко-немножко отличаться. Где-то может попасться наплывчик и так далее. В данном случае как раз их приходится и устранять вот эти все наплывчики. И другие дефекты, которые создаются при 3D печати. Далее берем следующую деталь, такой в виде планки, у которой с двух сторон есть отверстие. И прикрепляем на свое место. И у нас получается плечо нашей руки-манипулятора. Здесь, как я уже сказал, то что все отверстия получились чуть меньше, чем сам болт. И болт хорошо в них нарезает резьбу. То есть сами отверстия и служат гайками. Но куда должен вставляться именно болт, где не нужна резьба, там немножко приходится сверлом расширять отверстия. И здесь вот в данном месте я немножко ошибся. И расширил не то отверстие. И теперь для крепления мне приходится использовать гайку. Вот уже что-то становится понятно, как все будет это выглядеть. Продолжаем собирать. Берем следующую деталь. И также устанавливаем на свое место. Когда крепим подвижные детали между собой, обязательно убеждаемся то, что у них есть свободный ход. Но в то же время и стараемся, чтобы не было лишнего люфта. Продолжаем собирать. Также уже по привычной схеме крепим сервопривод. Для крепления берем два болтика на 10. Далее для крепления второй стенки берем болтики на 12. Берем следующую часть и устанавливаем на нее флажок от серого привода. И продолжаем собирать плечо руки манипулятора. Далее для установки сервопривода опускаем наше плечо руки в крайнее нижнее положение, как он у нас будет. И сервопривод флажком устанавливаем в крайнее левое положение. И после этого монтируем на свое место сервопривод. В любом случае, если нас не устроит ход, который мы выставили, мы всегда можем открутить двигатель и немножко подкорректировать его положение для изменения диапазона хождения. Далее нам понадобятся вот эти три планки и болтик на 10 мм. Далее смотрите, как все соединяется и закрепляется. Далее следующий элемент соединяется через шайбу. Также болтиком на 10. И другую сторону планки закрепляем болтиком на 6. В части, которую уже собрали, устраняем люфт. Ну, как я уже сказал, чтобы она свободно двигалась. Ну, в то же время и не люфтила. Вот уже полдела сделано, едем дальше. Следующим шагом будем собирать сам захват. Вы видите детали, которые нам понадобятся. Начинаем сборку. Сначала крепим сервый двигатель. Далее здесь внимательно смотрите, с какой стороны что вставляется. Здесь думаю без комментариев и так все видно и понятно. Крепим все это четырьмя болтиками на 10 миллиметров. Теперь собираем захват самой клишни. Притягиваем их болтиками на 6. правую и левую часть как можете заметить они соединены между собой шестерней и нам сейчас главное ровно их поставить чтобы захват нормально открывался и закрывался естественно убираем люфт и делаем свободный ход Далее прикручиваем флажок сервопривода к нужной детали конструктора и собираем сам привод клешни. Ставим сервопривод в крайнюю левую точку и в этом положении клешня у нас должна быть закрыта. В итоге получается у нас вот такая конструкция клешни. Все работает, все двигается, значит собрали все правильно. Следующим шагом мы присоединяем механизм самой клешни к плечу. Для этого берем два болтика на 10 мм и крепим с обоих сторон клешни механизм захвата к плечу. Присоединяем последнюю планку Болтиком на 6 миллиметров. Ну вот у нас уже в принципе готова вся конструкция. И последним шагом присоединяем механизм самой руки к платформе. Рука у нас будет поворачиваться в правую и в левую сторону, значит выставляем серво двигатель соответствующим образом, чтобы у него был одинаковый ход и вправо и влево. Одеваем флажок, выставляем серво привод посередине, чтобы с боков был ход на одинаковое расстояние и крепим сам механизм руки к платформе болтиком из набора серво привода. И с самым последним шагом приклеиваем на дно платформы резиновые ножки. Наша рука-манипулятор собрана, а управлять ей, как я уже говорил, мы научимся на моем втором канале «Ключ к Ардуино». Потому что управлять будем, разумеется, данной рукой-манипулятором при помощи Ардуино. Напомню, что все ссылки на сам конструктор, на набор с болтиками...